Ждёте меня, ребят. Ты любви... Углёдок, любвиабельный форс. Чик, я умею боком... А, нет, не умею. Ну ладно, потом пока. Пойдемте. Андрей пиздец, пиздец, пиздец. Да меня! Да, бля, бля! Таша, пусть я сила, дни пожалуйста. пожалуйста. Это, я, возможно, репорты не да, мог словить. Как-то назад открываем, блядь, на мейке. что-то. там смотрит? Я ей показываю танец, а она мне как-то там обзывает репликой. Я перед ней закрываю дверь, он такой... Репорт! Я такой... Это... Такой, типа, ебать ребенок. Он такой, репорт! Я такой, прости, что обидел тебя, кисуля. Он такой, репорт! И блок, такой, бля. Этот пубок меня не хилится, я говорю, что этот пибок меня не хилит. А у меня еще и вражеская команда агресса, потому что я их даву бываю. Блять. Пошел в уставку, типа самому. Эта хуйня мелкая, безульки. А ч, я такой пиздатый, что ли? Ты такой пиздатый, сферы кидать не умеешь. Блядь. Нихуя! Меня не скинул, пока меня пиздили! А ты где был, кстати? Я на поинте был. Да? Кармашки, которые который вот этот вот, блядь, ебаный а, где Андрюх сейчас стоит, да? нет, диранька кхуём мотает ну там и Андрюх стоит треса шлюха меня, меня пиздят?! ага да чё я пока, бля, потихоньку до, долевитирую туда обосраться смогу там, бля, мерся ебаная летает Гензи! У меня такой агрессивный геймплей за этого сраного робота. Блять, Гензи пошел нахуй сюда. Другой робот, блять. Убейте Гензи! Извините. Справедливо. Я жирик, пиздец. Жирик, как пиздец. Пока, жирик, пока, ребят. Ну, сдриги толпа. Блядь, как же меня бесит этот Гензи. Пиздец. такая шлюха. Треса шлюха. Можно я кого-нибудь возьму вместо саппорта? Крой, крой, крой, Что, ну, Мой снежок выходит за, за заборы. С за ворота. Беги, снежок. Здравствуйте. смотри Фаш, посмотри, кто на Здорово, е е Я гадрит. Он не в чате, он не в чате. Понял, да, то, что ты тут? Да, я понял, я, блядь. А ты думаешь, нахуй я дзен это, блядь, взял? Я, бля, хочу, чтобы не Тотально, бля, не, сейчас я хотел Арису взять, но потом подумала, блядь, пошел ли, а не пошел ли кого нахуй, как бы, Андрей. Ну, Андрей, мне тут больно, при че, Ну, я хочу у тебя просто поставить хилку, блядь. м да иди нахуй. Блядь, нам определенно нужно поиграть в ебаный орех, пиздец. ТАМ ТАКАЯ СРАКА, БЛЯТЬ, БУДЕТ Да, я, я заебался, я если буду играть, я буду один уезжать, потому что у пылесосы два базы. Да не, чувак, я тебе отвечаю, я, бля, нормально играть начал Не переживай, блядь, я сам рад скинуть пару шмоток Даже если они мне нужнее Не, я тебе серьезно, типа, я помню, я когда играл с рандоми, Ради того, чтобы получить топ-1, я, бля, отдал, короче, Вингман свой любимый, блядь, пиздец Какому-то чёрту, блядь, фу он его проебал, но мы катку выиграли. Да, он всегда так играет. На самом деле я одной рукой только играю, то есть что не я передаю. Да не про себя. Ты читать что ли умеешь? Второй забор. А, нихуя себе! Может мне, может мне другого саппорта взять для, на котором больше контроля, да Паш? На котором я больше долбоёб чем здесь. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Я сейчас выебу Блять! живой! Ты спернул в воздухе. А он тебя вообще что не видит, Паша? Ну я не знаю, блядь! Я смотрю, Махри по мне стреляет, а ты рядом с ним не него А у меня перезарядка, он просто решил мне не мешать, блядь. Опа, пошел нахуй! Этот умер, ладно. Подъездки не выжил. Да, похилил, он убил. Хилил его я, блядь, дебил. Какого хера меня так везет на этого долбаного генджика? Не поверишь, он, блядь, не с тобой пошел. Он, блядь, увидел тебя в саппортах, пошел к тебе, увидел меня, блядь, еще картоне, пошел меня пиздить. А в итоге он долбоеб, его, короче, и короче меня у него застилила фара. А он куда идет? А он здесь. Блядь, а, вот! прыгает. Килзать, а, блядь, ну ладно. Я думал, ты немного отхилился, ну ладно. Наверное, ты отхилился, но он, блядь, тебя убить успел. Да. да. какой же ты, сука, дебил, блядь. Фару как куповая. Минус фара. О, бля, в пизду эту хуйню. Сколько у меня там ульты осталось? 80? А да хуй с ним! Сдам мульту и, блядь, меняю классно. Почему не так с роботом, я не понимаю? Ну, ничего, я говорю, на нем играют либо Потао, либо бешеные игроки. Ну может загуглить, кто такой Потао? У этого есть литературное, как бы, обозначение. Кто такой Потао? Да. Кто такой Патао? Согласно источнику Википедия, синдром Патао — хромосомное заболевание человека, которое характеризуется наличием в клетках дополнительной хромосомы 13. Во!